Здравствуйте, уважаемые товарищи! Здравствуйте, уважаемые слушатели моего канала! Итак, сегодня я делаю первое свое видео из рубрики, которую я очень давно задумала. Называется она «Лабхаки из аптеки». Почему я решила делать эту рубрику? По одной простой причине. Я консультировала на, сайте, на сайтах, на медицинских сайтах. Но, значит, мои коллеги, видя о том, что я продаю и консультирую, значит, и предлагаю, потому что люди просят, подскажите какой-то более-менее дешевый препарат, подскажите, пожалуйста, мол, чем можно адекватным, потому что зарплата, я же прекрасно понимаю, как ее у людей зарплаты, ведь не каждый может выложить по 5-6 тысяч за какую-то коробку, которой ему хватит на неделю. У кого-то это месячная зарплата. Вот, и я рекомендую хорошие, эффективные наши средства. Причем эти средства, они копеечные, вот, и в то же время эти средства отлично действуют, и они и тогда хорошо действовали, и сейчас. Но просто медики будут знать об этих средствах, а вот простые люди об этих средствах знать не будут. Либо э, сейчас, поскольку у нас пришла э, капиталистическая система, в капиталистической системе самое главное это деньги, и неважно каким образом они делаются, мы прошли дикий капитализм, когда у нас появлялись новые хозяева, как правило, это бандиты и воры. Почему у нас теперь в банках обманывают? Почему у нас везде банки? Потому что воровские и бандитские общики. Мы теперь являемся клиентами воровских и бандитских общиков Точно так же и все эти частные клиники. Значит, за всем этим стоит, конечно, бандитизм, варьё. Вот. И поэтому мне просто очень неприятно, когда наши обычные простые люди, бабушки, дедушки, Покупают бешеные цены препараты, хотя прекрасно понимаю, я вот, допустим, прекрасно понимаю, что можно купить элементарный копеечный препарат, который окажет точно такое же действие. Просто тот препарат импортный, просто понимаете, нас просто продали Западу. И что самое интересное, что наша медицина продалась Западу, даже недолго думая о том, надо это или не надо это. Ну, они прекрасно знают, что зачем. А я, допустим, не считаю нужным, что, чтобы люди забывали про то, что было достаточно эффективно, и оно и есть эффективно. Просто сейчас эти средства пытаются сделать дорогими. Придам красивую серебряную или золотую упаковку. Я потом скажу, что это за средства. Вот фирма, а на все, все остальное остается фактически тем же самым. И не меняется ни свойства, ни характер. Они действительно эффективно действуют. Но они стоили, допустим, 8, 8, 8 или 18 рублей, а их продают по 80. Всего лишь упаковав, допустим, не по 10, а по 20 таблеток в золотую серебряную, или красивую серебряную упаковку. Говорят, что это якобы очищенный препарат. Понимаете, синтетику как-то не чистя. Человеку эта синтетика все равно принесет только вред. Ну, это видимое, конечно, это видимость, в общем-то, излечения. Но, однако, в экстренных ситуациях, когда надо, надо использовать и эту синтетику. Поэтому я, конечно, уже больше 10 лет я лечусь БАДами сама, свою семью. И у нас все отлично, все в порядке. Скорая помощь, когда приезжает я говорю, ой, ну у вас, наверное, какой у вас стадии давления? Я говорю, у меня стадии 120 на 80, у мужа точно так же. У них глаза, хотя нам всем уже, они же видят, что уже срок-то большой, уже пора наши уже все как бы возрастные болезни э, уже иметь, а у нас этих возрастных болезней нет. У меня очень сильно болели суставы, ну, слава богу. Теперь от боли в суставах, у меня болел на первом пальце суставы, от этих болей ничего не осталось. В общем, я себя чувствую очень здорово, и, собственно говоря, даже муж не может за мной угнаться, когда я иду, даже на каблуках. Все время на меня рухается, говорит, господи, включи-то обратную скорость. Не обратно, остановись, потому что, ну, я действительно очень быстро хожу. Вот. Поэтому я решила сделать вот эту рубрику в пику того, что на некоторых сайтах меня даже стали банить по одной простой причине. Я не предлагаю дорогое лечение. И я не считаю, что это совершенно обдуманно и адекватно. Я предлагаю нормальное наше лечение, которое с советских времен было, есть, будет и никуда не делать. И хуже оно от этого не стало. Стало еще только лучше. Значит, первое средство, с которым я хочу вас познакомить, это и план я неожиданно познакомилась с этим средством. Оно представляет из себя вот такую вот упаковочку. А вот а, в ней находится вот такой флакончик. Вот и планчик. Сейчас я открою. Представляет он из себя плотный герметичный сосуд. Видите, в темном пластике с капельницей. Обычная капельница. А жидкость представляет из себя бесцветную маслянистую жидкость. Значит, препарат прошел исследование во всех наших институтах, во всевозможных. Институт вот, Вишневского указан, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского, ну и так далее, в институтах в Обнинске, там же наши все знаменитые институты в Новосибирске. В общем, препарат и изготовлен на основе... Соли лантана. Что такое лантан? Это обычный редкоземельный металл, который находится в таблице Менделеева. И мы об этом металле, вернее, мы об этом элементе совершенно ничего не знали. Оказывается, соль, просто соль этого элемента может оказывать просто волшебные действия. Вот это говорит о том, что наша природа, наша матушка-земля дает нам уникальные вещи по своей способности, Они а синтетические, которые нам тут говорят, мы тут с такими трудами синтезировали. Вот. Поэтому я считаю, что надо пользоваться именно такими вещами и расширять свой кругозор. Значит, первое, показания к применению этого великолепного средства. Значит, еще раз показываю тюбик, вот он тюбичек. Показания, примера. первое, вот у нас депантенол. Я видела, что депантенол на ну, чуть ли не по 300 рублей. Но это у нас немецкие препараты, они все бешено дорогой цены, хотя я, в общем-то, я не вижу абсолютно. Вот либридермы сейчас все аптеки. Почему? Потому что они зарабатывают на этом, поэтому рекламируют это. Потому что у нас очень много, та же самая Невская косметика, очень хорошие препараты. Но аптекам выгодно, потому что это все дает за одну покупку, извините, или вы продадите тюбик Невской косметики за 40 рублей, или одну покупку, допустим, чего-нибудь из либридерма за 350, а то и за 500 и 600 рублей. Ну как вы считаете, один покупатель, а покупка какая, 50 и 600 рублей, разница есть. Поэтому учтите вот такие вот вещи. Значит, что, для чего используется лантан? Ну, первое, это солнечные, термические, химические ожоги, обморожения, ушибы, раны, порезы, ссадины, потертости, трещины. Ну, э, в общем, фактически все, все возможные поражения, которые на теле человека бывают. Вот, я очень рекомендую вот этот пузыречек купить на лето, когда у вас начинаются солнечные ожоги то вполне возможно, вполне можно вот этим, вот этой не пантенол покупать по бешеной цене, но пантенол есть и дешевый. Я вот купила дешевый пантенол до 80, там большой тюбик, 150 грамм. Вы знаете, я была просто в восторге, в частности, в качестве с косметического средства он тоже ничуть не хуже стал. Но а, вот этот препарат, почему его рекомендуют, в первую очередь, его рекомендуют, потому что девочки, мальчики, у него очень сильно обезболивающие способности. Как только вы камни, вот капните себе на край губы, как только вы капнете, вы почувствуете на край губы и посмотрите, сколько у вас потом будет в немом состоянии эта губа. Он очень хорошо обезболивает. Сразу анимевает все что, все, что на что попал этот препарат. Значит, дальше для чего? Трафические язвы и пролежни. Значит, очень хорошо для людей, которые лежат. Причем нет необходимости этот препарат выливать весь тюбик на один пролежень. Достаточно немножко, вот только самое главное, чтобы он попал. Я потом скажу, как я его испытала на себе и почему я именно его первым делаю в своей, в своей рубрике. Дальше, при псориазе. Что такое псориаз? Ну, псориаз это очень сильно запущенное изменение в иммунной системе. Ну, сейчас очень легко это все вам объяснить. Иммунная система, представьте, что это та же самая операционная система, которая загружена в вашем организме, вот как в компьютере. Если в вашу операционную систему попадает вирус, вы на это спустя рука вас смотрите, вот как на, на вас попадают, допустим, различные болезни, токсины. Вы все это дело запускаете. И там точно так же. Вот вы запустили вот этот вирус. И, вот это. и потом, через некоторое время, вдруг, в один момент, операционная система начинает вытворить все, что хочет. Ты открываешь программу, она ее закрывает. Ты окно открываешь, она открывает три окна, допустим. Ты в этом окне пишешь одно, она тебе открывает совершенно... Вот это вот это и есть псориаз. Объясняю русским нормальным полноценным языком. Русский язык, язык руссов, был такой князь рус, с которым ушли люди, и от кого они получили такое название руссы. Мы руссы, они а русские. Это специально замалчивается для того, чтобы не знали наши истории. В частности, очень уважаю Мишу Задорнова. Михаила. Вот. Но врал он очень много. вот Вранья в его высказываниях очень много. Почитайте, посмотрите, и в то же время вот и происхождение слов. То есть, понимаете, нет ничего более страшного, как полуправда. То есть, говорит одно, делает другое. Вот, полуправда говорит, не договаривает. То есть, говорит одно. вот В частности, я просто поражена была, я услышала одно высказывание. Помните, в Советском Союзе было высказывание, у нас секса нет люди а ведь продолжение это этого выражения вам не сказали у нас секса нет в советском союзе секса нет в советском союзе есть любовь так вот тот капиталистический строй который пришел к нам он к нам несет секс голый секс нам втюхивают в головы что Совершенно нормально лесбиянки, гомосексуалисты, хотя, в общем-то, люди старшего возраста и такие, как я, очень негативно относятся к такому контингенту, понимая, что это больные люди. Особенно те, которые пол меняют и так далее. Этому есть, этому есть объяснение, реальное объяснение. Но кто хочет, тот найдет. Я, допустим, когда нашла все эти объяснения... Но мне это никогда не грозило, я никогда себя не чувствовала мальчиком, я просто знаю, что у меня очень сильная воля, и у меня очень сильный мужской характер. Но от этого я женщиной себя чувствовать не переставала. Вот. Поэтому ничего более страшного нет, чем полуправда и полуложь. Вот. Дальше, для чего применяется наш препарат? Вот пиодермия это различные стафилоковые и стрептоковые инфекции. Микробная экзема, вот вы знаете, что такое экзема, вот, осложнение вторичной инфекции, допустим, раны, которые нагнаиваются, осложняются, от одного идет уже другое воспаление, вульгарные угри, вот, а в частности, те угри, по поводу которых, вот акне, по поводу которых ребятам дают отвод от службы в армии, а некоторые ребята сейчас, ну, у кого, конечно, есть, попадать в хорошие войска, очень бы хотели служить в армии, очень бы хотели иметь хороший престижный авторитет и все прочее. Но они не могут по силу того, что вот, вот это вот дело. А ведь эти угри это тоже иммунная система. Это тоже показатель иммунной системы. Кстати, иммуномодуляторами лечится просто прекрасно. Дальше. Заболевания носа. Любые. Заболевания носа. Среднего уха. Фурункулы. вот Сикоз. Экзема ожоги травматические повреждения наружный и средний отит вот отит от амикозы вот кстати я не ожидала но вот, это, вот этот тюбик он очень хорошо помогает при микозах а, ну скажу по-русски это при грибах при грибковых поражениях очень хорошо помогает. Дальше, снятие отеков и зуда кожи, Различных, различные теологии, в том числе при, после укуса насекомых, он прекрасно отек снимает, прекрасно успокаивает. Вот. Комары, осы, там клопы, допустим, пчелы, даже при, при пчелиных укусах помогало очень даже неплохо, когда резко начинается отек. Вот. Дальше, профилактическая защита кожи <coughs> от химикатов и агрессивных средств. Вы знаете, есть... Ну, допустим, химикаты, ну это то, что мы, допустим, с бытовой химией общаемся, это одно. А ведь есть действительно, у меня, у мужа, допустим, токсическое производство. И вот им там выдают защитный крем, но это дешевка, дешевка, который вообще, силиконовый крем, который вообще не защищает ни руки, ни ноги, ничего. Вот, у него появилась аллергия и все прочее, и вот мы сейчас вот используем этот, этот препарат. Вот, в том числе моющие средства, удобрения, вот растворители и различные вот эти вот э, заводские вот эти вот агрессивные вещества. Также и план прекрасно действует на животных. Я очень хорошо. Мы подобрали котика. Я делала уже видео Витом и там говорила про котика. Вот я этого котика забрала домой. Вот этот котик у нас сейчас отъедается, и там действительно на котики были, ну, немного было, но были кое-какие такие вот бяки. Я даже не стала, ничего, не стала выяснять, что это, где это. Понимаете, если бы мы пользовались нашими синтетическими средствами, да, надо было бы выяснять, что это такое. Но поскольку мы пользуемся натуральным средством, в этом нет необходимости. Натуральные средства – это умные средства, которые сами решают и которые влияют как на, те, вот, как на бактерии, как на грибы, так и на вирусы. Вот таким вот образом. Итак, дальше, значит, рекомендации по применению. Как можно рекомендовать в применении? Значит, ожоги, небольшие раны, ушибы, ссадины и другие повреждения кожи. Просто, ну, просто их смазывают и по мере впитывания, по мере высыхания работку периодически повторяют вот, до полного заживления. Почему не дается и не говорится, что полностью, что вот столько то раз. И, вот, понимаете, все дело в том, что на каждом человеке этот препарат будет действовать по-разному. На мне, допустим, он как, как на собаке всем все. Один раз смазала, причем нет необходимости выливать весь тюбик на одну рану. Достаточно... Я беру спичечку, наматываю небольшой кусочек ваточки, капаю на него капельку, разматываю, размазываю эту капельку по всей ватке и аккуратненько смазываю, допустим, ну, повреждение, какое-то повреждение. Все, через два часа у меня это повреждение уже заживает, зуд уходит, все успокаивается. И, ну, допустим, где-то ножом порезала на кухне что-то было, взяла неудачно, ножом порезала. Кровь остановили, бац, следом, следом и планом. Через два часа она уже начинает зайти. Вы знаете, что такое, что пореза на пальцах? Они заживают очень долго. Почему? Потому что постоянно под кран, постоянно можешь посуду. И поэтому заживить эти порезы очень сложно. Уделите себе внимание, прекратите заниматься краном и всем прочим. Обработайте небольшим количеством и плана, и часа 2-3 посидите. У вас начнет сразу затягиваться. Вот, вы сами просто это увидите. Дальше, при значительных повреждениях это вот как гнойные раны, язвы, пролежни, вот, обморожение самое главное, вот я, кстати, часто в последнее время встречалась с обморожениями, особенно на лице, вот, ну, не знаю, с чем это связано, я думаю, это связано с тем, что у нас продукты стали полное дерьмо, мы же теперь капиталисты, теперь мы же теперь заедлые, мы были заедлыми социалистами, теперь стали заедлыми кап капиталистами, вот, и очень много, у людей очень снизилась иммунная система, люди не пере... и вдобавок ко всему нам э, вместо продуктов присылают полное дерьмо, это синтетическая дрянь или геномодифицированная дрянь, которую в общем-то есть вообще нельзя и применять нельзя, человеку это есть нельзя. Пусть в Советском Союзе у нас был плохой строй, но... У нас было прекрасное образование, и у нас была отличная медицина, по крайней мере, мы пользовались натуральными средствами. Если, конечно, где-то и доставали импортные препараты, так, извините меня, их применяли по назначению. А сейчас нужно, не нужно, главное назначить, чтобы упаковок 5 по 6 тысяч, каждая упаковка на неделю. Во. Вот это будет очень, это очень ценится начальством. То есть, вот понимаете, это называется медицинская мафия. Дальше пригодный чеховок заболевания кожи. Препарат в жидкой кожи в жидкой форме наносит на поврежденную, предварительно, поврежденную, но предварительно очищенную поверхность. Вот, обработка производится регулярно до полной нормализации. Эффект достигается через 1-4 недели при регулярном применении. Значит, дальше при защите кожи от солнечных ожогов, обморожении, обветривания за 15-20 минут до контакта с раздражителем, то есть обработаете кожу лицо вот у вас видите что обожженное допустим поверхность успокоилась, вы собираетесь куда-то выходить за 15-20 минут вы обработали поверхность она немножко маслянистая, учтите это, но я считаю, что с рук это тоже удалять не надо, потому что он оказывает благо благотворное влияние. Руки у нас вообще, особенно у женщин, женщины занимаются хозяйством, где только эти руки не бывают, что они только не чистят, в каком, и с какими растворителями бытовой химии они только дел не имеют. Вот поэтому, я не знаю, кто пользуется на кухне в перчатках, но я, допустим, на своей кухне никогда перчатки не одеваю. Но если только, да, действительно чистить духовку с да, щелочными средами, там, тогда другое дело это перчатки, а ну, вы же не будете мыть посуду в перчатках каждый раз регулярно. Я, допустим, поела, тарелку сразу вымыла, я не буду есть сидеть в резиновых перчатках. Вот, поэтому очень хорошо руки, чем больше руки контактируют с такими препаратами, с такими вещами, тем лучше же для этих рук и для этой кожи. Потому что у нас очень сильно кожа ног и кожа рук, они контактируют со всем чем угодно. дальше И вот дальше профилактическая защита кожи от, от, от химических контактов, химических агентов. Вот, значит, крем... Равномерно наносится на поверхность кожи. Вот. Однократная профилактическая доза препарата предусматривает обработку рук с нормой расхода. Ну, так вот я читаю сейчас это самое, инструкцию по применению. Тут вполне нормально достаточно все сказано. Нужно просто брать и начинать пользоваться. Оптимальный эффект достигается при использовании средства два раза в день до начала и после работы. Защитный эффект создается сразу после применения и сохраняется длительное время. Значит, смотрите, вот такая вот небольшая маленькая инструкция. Вот в ней, вот я ее сейчас прочитала, так вот, ну, с небольшими такими пояснениями. Значит, теперь расскажу, каким образом я познакомилась с этим препаратом. А, у меня вдруг ни с того ни сего появился наружный отит. разболилась ухо и появилась страшная боль. Значит, я пошла к, нашим, к нашему носу была молодая девочка. Значит, мне промыли, вымыли оттуда пробку, я смазывала синофланом, а оказывается, что наружный слуховой проход имеет такую, не такую ровную поверхность, а имеет э, сначала ровную поверхность, а потом, вот, когда к барабанной перепонке, немножко вниз идет вот такая вот структура. И вот этот синофлан стек постепенно вазелин, стек к уху, и у, у меня начало закладывать ухо. Вот именно с вот, этим, с вот этой проблемой я и пошла к нашему лору. И когда Лора посмотрела, она увидела, что, у меня, что там у меня значит, сужен слуховой проход. И мало того, что бактериальная инфекция, к ней приснилась еще и грибковая. И у меня а, отекший слуховой проход. Вы знаете, я была в шоке. Вот Она говорит, вы знаете, чтобы отек снять, выпейте супрастин. Супрастин, десенсибилизирующие средство, он действительно снимает отеки. Я выпила супростин, но в силу того, что я уже контактирую с БАДами, я принимаю БАДы. У меня это вызвало, знаете, что мне сбилось? вызвало сильную, страшную головную боль. У меня страшно стал болеть э, наружный слуховой проход, который, с которым я обратилась. Я пришла к ней и говорю: не могу ничего сделать и хоть что-нибудь. В общем, мы решили делать физио. Но физио в остром периоде тоже делать нельзя. Поэтому не торопитесь, если очень сильно болит, то физио не надо. Физио делается уже 3-4 дня после того, как острое явление, вот самый пик острых явлений через 3-4 дня, когда все начинает идти на спад. На самом пике не делайте, иначе будет еще хуже, сделайте хуже. Вот, и я обнаружила мне, я пошла в физиотерапию, значит, к мужу на это самое. И там медсестра сказала, что, вы знаете, так и так, возьмите и план. Я не обращала внимания на ее комментарии, раньше слышала ее комментарии как-то так. А потом, почему-то зацепился этот и план, и план думает, я иду мимо аптеки. Я зашла, говорит, а у нас, говорит, есть, говорит, этот...» я говорю, ну-ка покажи. И вот он мне достает вот этот тюбик. Вот этот тюбик у меня вот до сих пор, он. я, я всем скажу, что я совершенно не смотрю на, на срок годности. Я пользовалась препаратами, которые, возраст которых был 15 лет. И ничего страшного, как видите, жива, нормально, здоровая, кожа, все и все в порядке. Все ни, ни, ничего со мной не случилось. Вот. И, в общем, я начала им обрабатывать. Вот действительно, только я обработала где-то. Я поставила турунду в ухо, намотала, затащила спичку, потому что был суженый, заточила спичку, мали тоненькую ваточку, турунду в ухо. И поставила на слуховой проход. Значит, смотрю, через 40 минут у меня все успокоилось. Короче, я обрабатывала каждый день. Она мне сказала в ухо капать. Но поскольку я категорически против этого всего, чтобы капать в ухо, ну, глухо, я не люблю глухоты, вестибулярный аппарат и все прочее, это не мое. Значит, я капать не стала, и вот я каждый час обрабатываю вот эту турундочку. И плавно обработаю все. Когда я через, Дозначила, она мне через 3 дня, я пришла к ней через 2 дня Я говорю, посмотрите-ка, что у меня. И когда она посмотрела, она охнула, вот вы знаете, у вас ничего нет. То есть, и план снимает еще и отек. Вот про что я вам говорю. У меня был отекший, опухший слуховой проход. Красный и отек большой. Вот, и я почувствовала, что у меня уже было, на второй день у меня проходит спичка туда. Не пол спички, вот как я затачивала спичку, а спичка. Причем с намотанной ваткой. Вот, и я попросила, я говорю, ну, в силу того, что мы медики, я ей сказала, говорю, вы знаете, я попросила, говорю, вы знаете, обработайте мне, видимо, она говорит, у вас осталось только на, немножко на барбанной перепонке в одном месте. Я говорю, обработайте, потому что я, по всей видимости, просто не вижу и не слышу этого. Короче, наружный слуховой, наружный отит, который достаточно является опасным заболеванием, почему, посмотрите в интернете, потому что рядом, там височная кость и недалеко до тканей головного мозга. Вот, до... Воспаление Минингитов и до всего прочего совершенно недалеко. У некоторых ухо течет годами, они не, не беспокоятся, ничего не делают. Поэтому... Я ей сказала, что говорю, вот я, говорю, вылечила за 1-2 дня. Вот у меня, у меня повышалось давление, у меня был сильный болевой синдром. Вот этот день, когда я, до того, как я ходила, до того, как я ей стала пользоваться, я целый день сидела на обезболивающих. Что я пила из обезболивающих? Я пила только анальгин. Он прекрасно мне обезболивает, никаких ни кетанов, ничего. Еще, если вы используете обезболивающие, первым делом, что смотрите, смотрите, пожалуйста, побочные эффекты. Потому что у вот этих вот импортных кетанол, кетановый и так далее, у них больше побочных эффектов, чем самого эффекта. Поэтому убедительная просьба, будьте внимательны с использованием обезболивающих препаратов. Вот эта штука обезболивает просто отлично. Я обработала слуховой проход, через 40 минут у меня все утихло. В общем, на второй день я пришла с полностью вылеченным отитом, наружным отитом. Поэтому вот, так, вот, такой, вот таким образом я встретилась с Ипланом. Поэтому он у меня стоит постоянно. Чуть где ранки, где-то что-то, я сразу смазываю и планом Где-то что-то зазудела тоже и планом Очень хорошо помогает. Снимает зуд, снимает вот эти воспаления. Замечательно все. Поэтому рекомендую вам, обратите внимание на этот замечательный препарат, который очень помогает в различных вариантах. Вам не нужны дорогущие препараты. Стоит этот препарат от 100 до 120 рублей. Желаю вам всего самого наилучшего. Я очень рада, что у меня есть э, зрители. Вот, у меня сегодня замечательное, э, замечательное событие, потому что я записываю видео HD с айфона. Вот. Мне очень нравится этот телефон. Действительно, я рада, что я переделала, рада, что его купила. Вот. И у меня еще одна очень хорошая новость. Э, на моем весе минус 10 килограмм. Мне очень, я очень рада этому. Я чувствую себя очень хорошо, я получила прекрасный результат. И об этом результате, пусть сейчас этот результат идет, но я обязательно сделаю видео по поводу того, потому что похудение для женщин старше 40-45, это является проблемой. На самом деле, уважаемые, это проблемой совершенно не является. Это анонс моих следующих видео. Спасибо большое за просмотр. задавайте вопросы, спрашивайте, я на все вам отвечу.